Открываются новые конкурентные сферы, которые раньше трудно было себе даже представить. Например, возникла конкуренция частных электронных валют. Теоретики предсказывали это еще в середине прошлого века. Тем не менее, это новый вызов и для бизнеса, и для правительств, и, кстати, для самих экспертов тоже. Мы видим, что существуют разные подходы к криптовалютам, например, от запретительных до абсолютно либеральных. И всех сегодня волнует вопрос о том, где предел вот этой криптовалютной гонки. И вообще, может быть, это тупиковая ветвь киберреволюции. Ведь нельзя полностью исключить, что не повторится сценарий, который случился в начале 90-х годов, когда появились множество компаний на базе развивающегося интернета, а в начале 2000-х эти компании в значительной степени исчезли. Но сама технология, она не только сохранилась, но и играет в нашей жизни сейчас ключевую роль. Точно так же через несколько лет могут исчезнуть и криптовалюты. А технология, на базе которой э, эти криптовалюты развиваются, я имею в виду блокчейн, она станет частью повседневной реальности. Такой сценарий тоже не исключен.